сорт томата сержант пепперс этот сорт родом из сша это среднеспелый сорт высота куста достигает в открытом грунте до двух метров красивые вот такие плоды темно розового цвета и фиолетовые плечики от плодоножки идут сердцевидная форма у него средняя масса плода бывает от 120 до 200 грамм этот сорт можно выращивать как в открытом грунте так и теплицы, обязательно требуется подвязка и формирование в 1-2 стебля. В разрезе томат мякоть имеет розовый цвет, многокамерный, по вкусу сладкий, без кислинки. Этот сорт можно выращивать как в открытом грунте, так и в тепличных условиях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеообзоры.